самое важное занятие курса по преодолению сексуальной зависимости без него весь курс бесполезен смотри до конца и ты узнаешь почему привет вы на канале бромовед здесь мы обсуждаем вопросы философии, психологии нашего общества, да и в целом, говорим о жизни. Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог, решаю проблемы людей, помогаю решать. Если у тебя такие есть, приходи ко мне на консультацию, я буду очень рад тебя видеть. Итак, дорогие друзья, сегодня поговорим о такой теме. Тема называется очень просто. Самое важное занятие курса. Преодоление сексуальной зависимости. Без него никуда. Абсолютно. Расскажу две идеи, два момента. Почему без него никуда? Но сначала немножко такой вводной информации. Смотрите, значит, я записываю курс. Было несколько клиентов, которые мне сказали: слушай, ты прям реально мне помог, действительно стало легче. стало легче. Было бы неплохо, если ты этот курс записал да, и поделился с людьми. Я человек не жадный абсолютно. Поэтому я решил, ну да, почему бы нет, почему бы не записать или на, выложить на YouTube. Собственно говоря, поэтому я выкладываю на YouTube, на YouTube для общего пользования. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Если вам он поможет, я буду только рад. В начале курса, вот сколько там получается, по-моему, 8 занятий, да, я объяснял теорию вообще, что это такое, зачем это нужно, от, откуда это берет и к чему это приводит. А теперь я начинаю с этого занятия, я начинаю практическую часть, именно практику. До этого были вопросы теории, все сложные, все самое такое Сейчас пойдут намного проще Давайте я вам скажу так Курс рассчитан на любого человека, кто хочет преодолеть свою пагубную привычку Вот эту вот зависимость, да, если у кого она есть в стадии зависимости опять же говорил и повторю это очень важно понимать очень важно понимать что сексуальная зависимость как и любая другая зависимость она находится в нас самих в нашей психике наша психика очень подвижна и проблема заключается в том что наша психика никогда не может стоять на месте она куда-то идет она либо вверх развивается либо вниз собственно говоря Здесь то же самое вот с алкоголем, с табаком, с игровой зависимостью игорной, да, вот, я не знаю, там сексуальной, наркотической, какой угодно, какой угодно. Вы либо ей позволяете развиваться в вашем сознании, и она все больше и больше и больше, часть вашего сознания начинает порабощать и подчинять себе. Или же вы начинаете с ней бороться, ей противопос... противостоять, и она все больше и больше сдает вам свои рубежи и уходит. и проблема заключается в том что нету такого что вот вот я вот определил себе там рюмка водки в день и все и мне норма или там там столько-то количество раз секса там в день в неделю неважно но и мне норма и я никуда не пойду это моя норма проблема в том что ты обязательно скатишься либо ты опять будешь увеличивать либо ты будешь уменьшать. Но вот на таком уровне, сколько вот лично мой жизнь, опыт говорит, что такого не бывает. Поэтому здесь очень важно понять, что этот курс не нацелен на то, чтобы ты для себя выбрал некую норму, да, некую норму, и на этой норме бы там дальше бы всю жизнь бы жил. К сожалению, я, может быть, это тоже бы хотел бы. Я, может быть, тоже бы хотел бы найти какую-то вот себе такую зависимость, где вот я вот чуть-чуть вот и -чуть позанимаюсь, вот столько, сколько я считаю для себя безопасным, да безопасным и потом больше заниматься не буду все, все желание удовлетворил и все и там теперь на на две недели я свободен вот блин к сожалению такого не происходит вот, ну по крайней мере у меня мне захочется еще еще знаешь как вот бывает там вот люди которые пьют да вот выпил рюмку повеселел нужно же еще хочу еще веселье выпил вторую еще повеселел выпил 3 еще еще потом еще еще и упал все и к сожалению вот этого тормоза в нашей психике нету никто не способен нажать на тормоз почему потому что все больше и больше количество вот этого а, вредной вот этой привычки нашей, да, оно дает все больше и больше и больше счастья, скажем так, иллюзию счастья, что ты получаешь. И поэтому, представляешь, здесь получается, что ты с, каждым, а, с каждой минутой занимаясь этим делом, ты получаешь все больше и больше счастья, а потом раз нажать на тормоз, сказать, а больше я счастья получать не буду. Блин, это невозможно, это не в природе человека, это невозможно. Поэтому вот первая вещь, которую я хотел вам донести сегодня, сегодня, наверное, три вещи расскажу, это то, что будьте готовы, что... Взять самую высокую цель, самую высокую планку, уж до какой доберетесь, сам, как говорится, сам Бог, только, только Богу известно. Но, по крайней мере, попробуйте взять самую высокую планку, я не говорю там о целебате каком-то, да, ну как можно выше и до нее пытаться идти, чем выбрать самую низкую и с нее падать все время еще только хуже, чтобы всем было. Второй момент, очень-очень важный второй момент, вы точно должны понимать, зачем вам это нужно, потому что, смотрите, на ютубе да вообще вот, в медиа среде существует огромное количество разных информационных курсов которые просто дают вам информацию просто информацию сколько чешуек там на шкуре у змеи когда там была там социалистическая революция да там буржуазная где-то во франции много-много-много там как делать то как все как там всякие лайфхак лайфхаки но так или иначе они не затрагивают тебя как личность Практически все. Они тебя как личность не затрагивают. Даже если ты будешь знать английский язык, даже если ты пройдешь курсы, кройки шитья, научишься водить машину, выучишь 5 иностранных языков. Тебя это как личность вообще не затронет. Это всего лишь навсего инструменты. То есть ты просто овладеешь инструментом. То есть, например, научишься программирование, да, там курсы по программированию, научишься программировать на компьютере. Но тебя, как личность, это не затронет. Ты, может быть, как был сволочью, так и будешь сволочью. Или же, если ты был прекрасным человеком, ты таким же прекрасным останешься. Тебя это никак не затронет. Вот курсы там программирования, иностранные языки, кройки шитья, вождение на машине, да какие угодно курсы. А это просто всего лишь инструмент. То есть тебе дали инструмент. Я же здесь, что, что, что я здесь хочу, что я здесь пытаюсь, да, какие здесь цели преследую? Я пытаюсь, я хочу тебя как личность немножко поменять, чтобы ты поменялся как личность сам. Не то, что там какие-то свои инструменты поменял. Я не хочу тебе дать больше инструментов по большому счету как бы это ну не, тебя если это тебя лично не меняет то какая разница да ну какая разница ну грубо говоря то то, то там сволочь без знаний иностранного языка а то сволочь со сознанием иностранного языка ну какая разница поэтому вот этот курс вот особенно дальнейшие дальнейшие Шаги, потому что до этого шага это была теория, это просто информация. Можно согласиться, можно не согласиться, можно просто принять к сведению. Просто из любопытства. Но дальше я буду говорить конкретные шаги, конкретно что ты должен будешь делать. И вот там, если у тебя нету четкого вот этого осознания, я хочу избавиться от сексуальной зависимости, от игровой, от алкогольной, табачной, в принципе это одно и то же, очень близко стоит, то если у тебя вот этой идеи нету, а зачем это мне? Дальше лучше не смотри. Вот я тебе прям сразу говорю: лучше не смотри, потому что будет хуже, потому что ты будешь заводиться, ты будешь нервничать, ты будешь думать: да зачем он это говорит? Это неправда, это не надо, это, я не хочу этого делать. То есть, дальнейшее видео, вот до этого, может, могут смотреть видео все. После этого, это как говорится, вот это видео, некий такой Рубикон, как бы переходный момент, момент такой некий мост. Вот есть один берег реки, чисто теория. Может, могут узнать все. Вот это мост который объясняет, что вот это была теория, а там практика, там другой берег. И вот со следующего видео пойдет уже другой берег. Там я буду говорить очень четко, по существу, конкретно, какие нужно физические действия предпринимать, чтобы снизить сексуальную зависимость. И, соответственно, если в твоем сознании нет этой идеи, нету этого желания, да, нет вот этого стремления вот этого побороть сексуальную зависимость, либо другую любую иную, Пользы не принесет никакой, ты просто будешь заводиться, писать гневные комментарии. Ну, это это, это естественно. Потому что, опять же, как представляешь, у вот человек пьет алкоголь, и он читает: это классно, здорово, вот на вечеринке. Там один бокальчик выпил, второй. Ему классно. Он говорит: Я хочу еще, еще. И тут я к нему подхожу, говорю: стоп. На этом стоп больше нельзя. Кем я для него буду? Ну, врагом, самым настоящим врагом. Почему? А потому что я. Отнимаю у него его счастье. Он хочет испытывать счастье, а я прихожу, и говорю, нет, все, больше не, испытывать счастье нельзя. Я враг, все, моментально. И точно так же, как бы не хочу быть врагом для других, поэтому, ребята, девчонки, это как бы такое видео и поэтому я вас призываю обязательно ответить себе на вопрос зачем вам избавляться от сексуальной зависимости ну, в основном от сексуальной но и другие тоже здесь подходят. если вы отвечаете для себя именно это как бы у каждого свой ответ у меня свой я вам потом поделюсь в конце я скажу зачем это делаю я в самом конце я скажу зачем это делаю я и не для здоровья кстати вот маленький спойлер и как только вы отвечаете на этот вопрос да я хочу вот именно для этого то тогда welcome, welcome, как говорят, буду стараться вам быть полезным И значит, третий момент, очень важный а Наверное, самый важный момент вообще во всем этом видео, какой только есть Вот самый важный, поймете его Вообще, уверяю, 99% успеха у вас есть у 99% успеха у вас будет Просто, пожалуйста, поймите его правильно Нужно поверить в себя, что ты можешь этого достичь Все на этом все. <смех> Ладно, давай объясним, что это значит. Смотри, вот моя практика преодоле... преодоления сексуальной зависимости, да? А если ты любишь смотреть порнографию, если у тебя там в мысли, в голове там, о, о, о девчонках, когда тебе нравится секс, у тебя есть зависимость, поверь мне, здесь зависимость не в плане, что ой, вы знаете, я там вот как бы там очень там, культурно, раз в неделю с женой. Тоже есть зависимость, тоже есть. То... Она просто легкая, просто в, у каждого в разное на степени. И когда я, ну, наверное, сейчас вам скажу, где-то, наверное, лет уже 12-13 пытаюсь как-то в самом себе это желание начать контролировать. То есть э, у меня есть жена, да, у меня дети есть. Я тоже реализую эту потребность телесную, но я стараюсь это сделать контролируемо не просто О, пришло в голову и побежал побежал за юбкой а контролируемо и собственно говоря вот это, вот это контролируемое у меня идет наверное лет 12 последние я вам могу сказать что у меня были огромные периоды погоду где-то вот так вот когда я сдавался я понимал что все это это невозможно контролировать это настолько сильное желание оно тебя настолько сильно захватывает тут люди которые употребляют наркотики меня прекрасно поймут люди которые употребляют алкоголь меня прекрасно поймут люди которые играют в азартные игры меня прекрасно поймут. Как только ты позанимался, там, сексом, поиграл в азартные игры, употребил алкоголь, да, наркотики какие-то, ты удовлетворился, думаешь, все хорошо, я не хочу это делать, зачем это делать, какая-то глупость, я это больше не буду делать. конечно, день, два, три, у кого как, неделя, и потом в ум опять входит эта сила, вот это желание, я опять хочу наслаждаться. И попробуй сейчас себе отказать, вот попробуй себе в этот момент отказать, и вот всякие техники поделать. И ты увидишь, что рано или поздно тебе ум просто, он тебя сломает и скажет, а ну-ка, быстро пошел делать. Ты сдаешься, идешь делать. И у меня столько раз было срывов, наверное, на ну, протяжении, наверное, лет шесть. Вот лет шесть-семь я прям вот реально прям срывался, вот до какого-то момента терпел, потом думал, все, не могу и все. И, собственно говоря, здесь самое важное, самое важное, наверное, как вот в любом деле понять, что у тебя это получится. Потому что как только ты начнешь это делать... А у тебя, безусловно, безусловно будут срывы. Это 100% вообще, вот миллион процентов будут срывы. Что-то на работе не так, заболело, что-то не так сказали, понервничал. И я потом объясню, что это за срывы, почему они вызывают. Сейчас, про, сейчас просто скажу то, что срывы будут точно. И вот когда идет этот, этот срыв, ты вот это делаешь, там, напиваешься, начинаешь играть в азартные игры, употребляешь всякие там алкоголь-наркотики, да, сексом начинаешь заниматься, там изменяешь своей жене. Вот потом, когда ты ум свой удовлетворил тебя, вот он прям насытился этим, ты потом встаешь и думаешь, боже мой, зачем я это сделал? Я этого больше не буду делать, я тебе даю обещание, я больше этого не буду делать. И проходит время, ты опять срываешься. Потом ты опять себе обещаешь. Потом приходит время, и ты опять срываешься. И так вот несколько раз подряд. Ну, у меня было 6 лет, например, да? поверь мне, на третий-четвертый раз а, у тебя просто возникнет ощущение, я с этим не справлюсь. Я просто с этим не справлюсь, я слабый человек, я маленький слабый человек, который полностью подвластный этим страстям. Я с этим никогда не справлюсь, эти страсти они выше меня. Оно обязательно будет такое. У меня оно было 6 лет. Вот представляешь, вот реально прям 6 лет, ты шесть 6 лет срываешься. Вот, вот ты позанимался, скажешь, все, больше я вот прям вот по расписанию своему вот прям буду аскетичным таким. И, и, и даже не доходил до той точки, которую я себе назначил. Там в 2-3 раза быстрее срывался, шел опять. Потом думал, да блин, да что ж такое, это опять не так. Опять буду, опять буду. И так вот 6 лет я срывался. Ну, как бы, мне кажется, солидный срок. И тогда у тебя будет появляться идея такая в голове, что я не справлюсь. Это выше меня, вот, вот это желание выпить, да, оно выше меня, желание употребить наркотики, заниматься сексом, в азартные игры по типу, оно выше меня, я не способен с ним справиться, и что тогда? Я сдаюсь, я тогда не буду ничего делать, оно, раз оно меня выше, проще покорно покориться этому желанию и идти на его поводу, вот, вот захотелось, пошел, сделал, все, вот, ну, я слабый человек, и вот этот момент, нужно понять что на самом деле нет ты, ты сможешь это справиться ты с этим сможешь вот мой был в чем вот, рубикон да вот прямо вот, Рубикон, в какой-то момент времени в очередной срыв на вот вот из этих шести лет я как-то понял что а на самом деле я справлюсь а я смогу это сделать я смогу это контролировать точно смогу вот как только у меня появилась вот эта вот уверенность я смогу я фактически поэтому этот курс то сразу же записал я все свои эти знания подобрал все в одно место и вот эта уверенность, она, во-первых, она до сих пор, она меня воодушевляет, она меня вдохновляет, окрыляет. Я когда начинаю думать, что да я смогу, да я точно смогу. Вот эта вот идея, что я смогу, нужно просто в нее поверить. Поэтому если вы, мои уважаемые зрители, в это поверите, а я вас всеми фибрами своей души призываю, пожалуйста, поверьте в себя, вы действительно сможете это сделать. Это действительно несложно. Да будут срывы, да и будет там не 10 и не 20 и, и может быть даже и не 100 и даже может быть и 1000, какая разница? Главное иметь четкое желание и четкое убеждение в том, что я это смогу. Да, я сейчас сорвался, да, я недостаточно сильный, да, я подошел к штанге, попытался поднять, не смог ее поднять. Я завтра подойду, завтра не смог, послезавтра я подойду. И рано или поздно, как говорится, если бить пальцем в бетонную стену, то рано или поздно ты даже в бетоне сделаешь дырку. Точно. Как бы Не буду говорить, что проверено на, на мне, у меня пока все пальцы, слава богу, цели, но я в этом абсолютно уверен. Точно так же здесь. Здесь очень важно просто поверить в себя. Вот если ты поверишь в себя, тогда у тебя все получится. Итак, что нужно понять? Три вещи. Я хотел бы, чтобы вы сегодня поняли три вещи. Первая вещь, что вот это желание к этому адди, аддиктивному поведению, да, как говорят новомодные психологи, к этой зависимости, оно либо возрастает, либо ты работаешь над ним, и оно снижается. Оно никогда не будет на одном уровне. Это первое, что нужно тебе сегодня понять. Второе. А зачем тебе это нужно вообще? Вот, вот ответ на себе на вопрос. Он может быть любым ответом, любым для здоровья, там, для денег, это там мое какое-то служение, кому-то какая угодно, там, какой угодно ответ, главное помис, зачем, ради чего ты это делаешь, что ты хочешь как бы, в итоге это получить, что тебе это, тебе это даст, что тебе. То есть вот, вот этот контроль, чем он тебе даст? Хорошую судьбу, хорошее здоровье, то есть какой должен быть плод? Не само действие, типа, я, буду, я откажусь от алкоголя или там от незаконных сексуальных отношений для того, чтобы отказаться от них. Не, не прокатит. Нужен какой-то плод. Вот из разряда «я иду работать для того, чтобы получить деньги». «Я учу английский для того, чтобы поехать за рубеж и там вообще наслаждаться там, сказочными европейскими пейзажами». но для того, чтобы я там смог объясняться, изъясняться, меня поняли. Вот это второй момент. И третий момент, самый важный момент. Просто поверь в себя, что ты этого достоин, что у тебя это получится. У вот тебя тебе точно даю гарантии. Как только ты поверишь, самое главное поверить в эту идею, что я смогу. Да, может быть не сейчас, может быть через год, может быть через 5 лет, может быть через 10 лет. У каждого своя скорость. Но я это смогу. И как только ты поверишь, что я это смогу, у тебя точно, у тебя сразу пойдет легче, Л, пойдет легче я тебе гарантирую. А, рад был тебя видеть сегодня на моем канале. Пожалуйста, подпишись, поставь колокольчик, а, напиши комментарий, что ты по этому поводу думаешь, какие еще видео ты хотел бы, чтобы я соснял. мне это интересно, накидай мне тем, мне все темы интересны В общем, увидимся, пока-пока. Пока. -пока. Пока.